Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, это третий уни-выпуск. Что, ждете, как я спрыгну с девятого этажа на первой по лестнице на уницикле? Так вот нет, то видео получилось длинным и однообразным, поэтому я объехал вокруг детской площадки на уницикле. Звучит просто, но как я это сделал? Смотрите! Yes. У меня для вас есть предложение. Пишите свои задания в комментариях, и самое интересное из них я выполню в следующем унивыпуске. Вы находились на канале Кубик Юрика. Всем спасибо. Пока!